Здравствуйте, мой юный гений. Меня Костя Юдин зовут. Я с вами в реке впечатлений, где мысли мои оживут. Возможно, хотите тогда свой мир изменить навсегда. Насколько хотите вы жить, способны ли вы оценить? Насколько хорошо вы чувствуете себя сейчас? Могли бы вы оценить от минус десяти до десяти? Где десять это самый светлый, чистый в жизни час? что только абсолютным счастьем может к вам прийти. А минус десять. Это худшее, что бы могло произойти, что в страшных молках невозможно было бы перенести. Какая оценка у вас? Могли бы сказать мне сейчас Что больше всего вам не нравится в этом? Могли бы сейчас поделиться ответом? А что бы вы вместо этого хотели? Что близит вас к мечте? цели скажите хочу и произнесите чего вы сейчас всего больше хотите представьте что вы режиссер с любым бесконечным бюджетом и вы гениальный актер, который сыграет все это. Как выглядит сцена, где вы имеете то, что хотели. Что чувствует тело, где вы от счастья подпрыгнули, взлетели. Теперь проиграйте сюжет, когда вы ваш дар получили. Смотрите, как весь белый свет вы к лучшему преобразили. Теперь ж погладьте, любя. Там, где это чувство возникло, возьмите с любовью себя, чтобы к этому тело привыкло. Насколько хорошо вы чувствуете себя сейчас? Могли бы оценить от минус десяти до десяти?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 Меня Костя Юдин зовут, Я с вами в реке впечатлений, Где мысли мои оживают, Для вас мы мечтательный гений.